Breaking news on CGTN. This office living headquarters are down the road. Виртуальная встреча лидеров Китая и США. Переговоры состоятся в первой половине дня по пекинскому времени 16 ноября. Диалог длиною в 30 лет. Ван И провел встречу с дип-представителями стран Асиан в Китае. Инфляция в США в октябре 2021 года Рост индекса потребительских цен достиг рекордного показателя с 1990 -го года. Снег на траве. В Москве проходит выставка художников-аниматоров Юрия Нарштейна и Франчески Ярбусовой. В эфире Глобальная телевизионная сеть Китая. Вы смотрите новости на телеканале CGTN. Русский для вас студия работает Сян Джунань. Здравствуйте. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо участникам Китайско-Африканского форума взаимодействия негосударственных предприятий. Он отметил, что Китай и Африка сейчас как никогда прежде нуждаются в поддержке.